Москва выпускает седьмую часть всей российской косметики и парфюма. И сегодня средства по уходу за телом, сделанные в столице, могут конкурировать с товарами известных мировых компаний. Об увеличении производства стоимости и составе товаров расскажет Валерия Пономарева. Четко, быстро, без лишних движений. Сначала может показаться, что это военное производство. Но с конвейера выходят не патроны, а губная помада. Тоже в некотором смысле оружие. Соседний цех больше напоминает кондитерский. Смесь, похожая на какао, на самом деле будущая пудра. Сотрудники завода в основном наблюдают за процессом. Большую часть работы теперь берут на себя машины. Если линию обычно обслуживало 5-6 человек, то... На новых линиях работает всего три человека. Три женщины, то есть это совершенно для них не тяжело, удобно и легко. Фабрика красоты работает в Москве уже 20 лет. На ее счету более тысячи косметических средств, а также парфюмерия и бытовая химия. Расширение производства позволяет регулярно выпускать новинки мы знаем, сейчас в моде продукты экологически чистые. Это касается и косметики. Так что здесь тоже идут в ногу со временем. Кроме того, что средства для волос и тела обогащают кислородом, а недавно запустили новую линейку шампуни и бальзамов из сульфатов и парабенов. Качество контролируют собственные лаборатории. Там же создают и тестируют новые продукты. Мы не выпускаем ни один товар без тестирования. То есть у нас есть которым передаются на испытания наши продукты на определенное время определенными анкетами, критериями. Через... И если что-то не устраивает потребителя, естественно, мы работаем над совершенствованием формулы. Новые линии позволяют производить косметику по замкнутому циклу. То есть все этапы в одном месте. Поэтому мощность увеличивается в разы. В ближайшее время планируют запустить еще пять новых линий. Усовершенствование требует не только оборудование, но и инфраструктура. Фабрика находится в промзоне, так что добираться сюда сотрудникам, а их здесь 855 человек, пока не очень удобно стараемся также посмотреть связано с благоустройством доступностью, маршрутами в принципе мы будут рады очень большие работы делаем в этом направлении и на варшавке и на подоске курсантов реконструкцию сделали сейчас делаем соединение варшавки и липецкое через подоски курсантов так что этот блок он будет развиваться транспортный вил будет развиваться Новые показатели позволят фабрике претендовать на статус промышленного комплекса. Это дает ощутимые налоговые льготы. В этом году руководство завода собирается подать заявку. Москва является одним из лидеров космической промышленности, ампционной, оборонно-промышленной, атомной промышленности. Но мало кто знает, что Москва является одним из лидеров по производству парфюмерной и косметической продукции. В Москве производится около 14% всего российского объема. Я очень рад, что в России рождаются конкурентное производство, конкурентное не только для России, но и для мира, потому что вы 20% своих продуктов уже поставляете на мировые рынки. С составом промышленного комплекса кошечник нам поможет. Вот, и позволит наших потребителей, и москвичей, и людей в других городах и России, и других стран мира, конечно, предлагать продукцию по ценам, которые им интересны. Сэкономленные деньги позволят обновить оборудование полностью и расширить площади. В планах даже строительства новых производственных корпусов. Валерия Пономарева, Дмитрий Солоухин, Станислав Горячих, Игорь Миняйлов, Москва-24.